Сегодня я расскажу, как приготовить постные щи из квашеной капусты с грибами. Для этого блюда нам понадобится полкилограмма килограмма квашеной капусты 1 головка репчатого лука 5 штук среднего картофеля 200 грамм грибов Соль, перец, зелень, растительное масло 3 столовых ложки, 1 лавровый лист и вода. Обращаю ваше внимание, что список продуктов находится в описании под этим видео. Там же вы можете найти полезные для себя материалы о здоровье, воспитании детей, идеях для дополнительного заработка и многое другое. Лук почистите и порежьте. Мелко порубите половину зелени. В сковороде обжарьте лук и зелень на предварительно разогретом растительном масле. Пассируйте до тех пор, пока овощи не станут золотистого цвета. Отожмите от рассола квашеную капусту и нашинкуйте грибы. Добавьте капусту и грибы в сковороду к луку и зелени. Закройте крышкой и тушите на тихом огне, пока капуста не станет мягкой. Налейте в кастрюлю воду. В это время почистите и нарежьте кубиками картофель и отправьте в кастрюлю, как только вода закипит. Варите до готовности. Когда картофель сварится, то половину его разомните. В густой картофельный отвар добавьте тушеную капусту с грибами, остатки зелени и лавровый лист. Добавьте соль, перец и оставьте томиться на медленном огне 10-15 минут. При подаче посыпьте оставшейся половиной зелени. Постные щи и сквашенные капусты с грибами готовы. Приятного аппетита! Это блюдо – традиционный рецепт русской кухни. Удивительно, что щи, приготовленные без мяса, могут быть настолько вкусными и даже полезными.